Движись на канал на Ютубе, я зажгу с Всем респект, братва, с вами Радио 120 Гигабайт и это видео посвящено пятому крупному обновлению в игре PlayerUnknown's Battlegrounds. Разработчики продолжают усердно работать над игрой, давайте же посмотрим какие изменения они подвезли нам на этот раз. Начнем по классике с мелких и перейдем к более интересным. Первое, теперь вы можете ставить метки не открывая карту, для этого нужно нажать горячую клавишу Insert. Или как сказал бы принц Чарльз, Insert. Это мелкое, но очень полезное нововведение поможет вам освободить руки, если вам нужно показать что-то напарнику Используя метку, к примеру, патроны, которые вы ему сбросили. Кроме того, теперь, если открыв карту, вы нажмете горячую клавишу пробел, она автоматически отцентрируется на вашу позицию и вы не потеряете свое местоположение. Также была добавлена быстрая клавиша для сброса дистанции при стрелке. Теперь вам достаточно нажать среднюю кнопку мыши, и дистанция сбросится до минимальной. Далее, разработчики продолжают делать мои советы, которые я давал в предыдущих видео, не актуальными. Теперь изменение настройки теней не даст вам никакого преимущества перед противником, так как дистанция прорисовки была оптимизирована под все настройки. Да, теперь ваши противники могут прятаться в тени, и вы можете их не заметить, но не забывайте, что такая же возможность есть и у вас. Еще одно изменение коснулось использования графика. Теперь траектория их полетов оказывается не полностью, поэтому вам сложнее будет их использовать. Однако разработчики компенсировали это тем, что урон и радиус осколочной гранаты был увеличен. Изменения также коснулись и арбалету, которому уменьшили скорость перезарядки на 35%. Учитывая достаточно высокий урон этого оружия, она может теперь действительно пригодиться в начале матча. Переходим к более интересным изменениям. Теперь Томмиган спавнится в городе, и вы можете найти его где угодно. Напоминаю, что раньше это оружие можно было найти только в аирдропах. Думаю, связано это было по большей части с тем, что у него был очень большой магазин. Однако теперь по умолчанию в магазине всего 30 патронов. Но не стоит сразу плеваться, так как Томпсон теперь поддерживает улучшение для пистолетов-пулеметов. Как и на УЗИ, поставить прицел на него не получится. Однако вы можете поставить глушитель, вертикальную рукоятку лицевью, а также увеличенный магазин на 50 патронов. Забавно, что при этом модель оружия меняется, и он становится очень стильным. Также, братва, нам добавили новое поселение, которое называется Камешки, и находится оно на востоке от Сталбера. Поселение совсем небольшое, однако, черт возьми, братва, как же приятно, что в игру добавляют новые точки для лутания. У меня не было времени хорошо обследовать территорию поселения, однако, кроме стандартных домов и ангара, я заметил одну очень интересную постройку. Вот этот вот магазин продукты, похожих построек в игре я еще не видел. Очень приятен тот факт, что разработчики не только работают над двумя новыми картами, но также совершенствует и всем нам привычную. От себя добавлю, что в ближайшее время интерес к этой местности наверняка будет повышен, поэтому будьте готовы там как следует воевать. Ну и конечно же, братва, не обошлось без нового оружия. Что же это за обновление, если нету новой пушки? В этот раз нам в игру добавили Ругер мини 14, самозарядную винтовку, стреляющую патронами 5.56. На мини 14, кроме само собой разумеющегося прицела, вы можете установить увеличенный магазин и глушитель. А себя хочу добавить, что пушка стреляет довольно-таки точно и обладает небольшой отдачей, что делает ее довольно-таки грозным оружием, несмотря на не самый крупный калибр стоит выразить респект разработчикам за то, что в этот раз они сделали так, что оружие спавнится на карте, а не только в аирдропах. Будем надеяться, что пушка принесет нам большое количество удовольствия и новых фрагов. Ну и самое крупное, самое важное, по моему мнению, изменение – это новый туманный эффект погоды. Почему самый важный? Все очень просто. Дело в том, что видимость при этом эффекте погоды очень сильно ограничена. А это значит, придется на корню менять стиль игры, особенно тем ребятам, которые любят кемперить. Погодный эффект которые мы получили в предыдущих обновлениях, такие как закаты и чистое небо, были, конечно же, очень красивы, но чисто косметическими. Туманная погода же сильно меняет геймплей и привносит в игру разнообразие и новые эмоции. За это я хочу сказать разработчикам огромное спасибо и выразить свой жесточайший респект. До этого единственным эффектом погоды, влияющим на геймплей, был дождь, во время которого мы нихуя не слышали. Теперь у нас есть еще и туман, где мы нихрена не будем видеть. Увеличение хардкорности и разнообразия игровых ситуаций, это именно то, что привносит в игру разработчики этим нововведением. Добавлю, что шанс выпадения именно этой погоды в данный момент сильно снижен. Мне пока удалось поиграть только один раз, и то меня сразу вынесли. Конечно же, это далеко не все изменения, которые пришли к нам с этим обновлением. Теперь можно менять стойку во время перезарядки. То есть, как я понимаю, теперь вы можете встать сесть и релечь, не прерывая перезарядку. Была обновлена система получения игровой валюты для борьбы с АФК-фармом. Условием получения игровой валюты теперь является факт поднятия какого-то оружия либо убийства другого игрока. Кроме того, нам добавили новый вариант цвета коротких волос, оптимизировали горизонтальную отдачу для оружия с высокой отдачей, сделали переключение между первым и третьим лицом более плавным, сделали так, что выбранный режим стрельбы теперь остается при выбросе оружия на землю, обновили анимацию отдачи для всего оружия, добавили новые звуки при использовании расходных материалов и привели много-много технических улучшений и исправлений. Я в очередной раз выражаю жесточайший респект разработчикам за такую работу над игрой, а вам в свою очередь говорю спасибо за просмотр этого видео, надеюсь оно вам понравилось, если так, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Ну а если вы уже подписаны, то респект вам жесткий и до встречи в следующих видео, с вами был мародер 120 гигабайт. Yo!